Приветствую всех фанатов Counter-Mine 2, на связи команды разработчиков Gungel. Это первый выпуск дневника разработчиков в таком формате. Мы собираемся продолжить цикл таких видео, в которых будем рассказывать, что же происходит с проектом. Сегодня мы поговорим про карты, которые будут присутствовать в игре, как их создают, что было изменено и чем наш проект будет отличаться от других. Левел-дизайнером проекта выступает Марк Земляков под ником Батона на нашем дискорд сервере. Именно он воссоздает уровни, на которых вы и будете играть этим летом. На открытом тесте вы уже будете играть на обновленных картах Mirage и Dust2, возможно и на Inferno. А когда проект будет подходить более готовой версии продукта, то к ним добавится Train и New. В этом видео вы сможете наблюдать Dust2 и Train. Уровни воссоздаются очень точно можно сказать один к одному, чтобы все тайминги, раскидки и прочие тактики работали очень точно. Марк буквально в буквальном смысле держит включенным Counter-Strike и Minecraft, переключается между ними в процессе стройки такое количество раз, что если бы ему давали за каждый прожатый атлетап 1 доллар, он был бы долларовым миллионером. Вот вам небольшой список изменений, правда касающихся карты Мираж. Была поднята высота котте спауна. Уменьшена ширина шарта на меде. Уменьшена длина меда. Смещена лестница справа от Т-спауна, ведущая к Б. Изменена длина между лестницей и Тетрисом на А. Изменена ширина ямы, снижены палосы, Были воссозданы возможные некоторые запрыги из КСГО. Уменьшена дорога с Т-стороны к палосам. Уменьшена ширина ладера. Изменена кухня в обсах Форест. Изменено окно. Изменен обзор с ящика в коннекторе в палосы. Изменена высота тетриса и сэндвича. Смещен коннектор относительно мида и уменьшен. И ведь это даже не полный список. Inferno также подвергнется крупным изменениям, а ДАС-2 не будет сильно доработан, так как он построен относительно недавно. В общем, работа проделана колоссальная. Надеемся, что вы оцените усилия по достоинству. Ну а мы продолжим разработку долгожданного проекта. Присоединяйтесь в дискорд сервер и следите за нами. Благодаря вашей поддержке мы продолжаем разработку. Увидимся в скором времени.